по поводу принятия решения Значит, в одну из бригад поступили итальянские минометы украинские, и, и которые передали итальянцы и звонят мне из той бригады и говорят Алексей, а можно как-то бумажку получить, чтобы начать стрелять из этих минометов? Я говорю, какую вам бумажку? Ну вот нам хочется бумажку, я говорю, какую? И будет написано, что минометами безопасно можно пользоваться. Я так это послушал, это мои там однокурснички, и говорю, ребятки, можно я включу подполковника? Вы что, дались, придурки, блядь? Сука, война идет за выживание страны. Вы, сука, блядь, начальники, майоры, подполковники, полковники, не можете жопу оторвать и принять решение о при применении минометов по противнику, который вам поставило... Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил. Какие вам еще бумажки и сертификаты? Да я, я тебе напишу бумажку и сертификат. Пишу, в связку с крайней необходимостью пишу. Так. И перевожу, в связи с крайней необходимостью, и необходимостью обеспечить защиту Родины в тяжелый исторический момент, я, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, даю приказываю, даю, даю согласие на применение этих минометов согласно целям и задачам вашего, вашего взъединения войскового и так далее, военного объединения. Я говорю, тебе печать могу поставить, ФОП, ФОП, Арестович могу, физическое особое предприятие, что в офисе у меня печати нет. Что, какое тебе еще разрешение на